Есть три варианта укрепления ногтевой пластины. Первый вариант если свои ноготочки крепкие, не ломаются, не слоятся, здоровая ногтевая пластина, вам подойдет ковчуковая база или цветная база. Второй вариант если ногтевая пластина страдает дистрофия утончением ногтевой пластины. Слояться, гнуться, ломаются. Вам подойдет жесткая база. Искусственно создадим армирование ногтевой пластины. Третий вариант скульптурный гель. Например, гель от альби. Если вы хотите отрастить длинные архитектурные ногти с выпиливанием изнутри своих истонченных ноготков, которые отрастает, начинает закручиваться и отслаивается от геля.